С вами я, Вули, и сегодня вот буквально вот только что вышло а, новый трейлер а, к Hello Neighbor 2, получается, Е3, в 2021 году. А, вот только-только, получается, появилось, насколько я понимаю, да? 4.17, мне поэтому прошло только. А, Дайте заценим трейлер. Блин, капец, прикольно. Я не смотрел прошлого трейлера, но это я обязательно посмотрю. У нас будет карта города. Ну и назвал на герой едет по какой-то тропинку, Возможно, показывает, как мы там оказались. Колумб. Ого! Пропажа детей, они прям проработали настолько все. Там есть даже полиция, которая за нами наблюдает пристально. А Один даже без глаз. Но модельки прикольные. Мы приходим, я как понял, к нашему дому или что, или куда это? Или это дом соседа? Подождите. Походу, это дом соседа. Капец, змей. Это музей. Сосед за... на музее что-то чинит. Мы заходим сюда. Делаем ему ловушку. Он злится. Ванный. Я не понял, что мы делаем? Мы пытаемся не дать ему сбежать, чтобы его нашла полиция. Почему надо? тогда просто ее не позвать. Он нас его... Капец. Давайте разбирать тогда в детальных более моментах. Мне нравится то, что у нас будет карта, получается, города, да? Насколько я понимаю. Смотрите. Вот сейчас этот момент. Он достает карту. Закройте, пожалуйста. И у нас тут отдельные места. То есть, сосед будет переезжать по городу. Прячься, скорее всего, от полиции. Мы же должны как бы помешать ему, чтобы его схватили менты. Или это просто здание? Вот плохо видно, единственное, что у него вот даже 1080 стоит, ни хрена не видно, но возможно так сделали специально, чтобы было замыли. Но у нас будет, насколько я понял, огромная карта. У нас реально отдельный город и будет. С улицами там, с парковкой, насколько я понимаю, это большой центр. Что это? Я не понимаю. Но здесь у нас огромный город будет, короче. И, кстати, на другой стороне... Подожди, подожди, подожди, подожди, что это? Джим Кропс, no что это? Ш... Я не прочитаю, но надеюсь, кому-то -кому хорошо сами с ним тот поймет. <смех> uh, так, дальше, что у нас интересного есть? Квалвом, вай, А, это название города, понял. Понял, понял. Uh, у нас здесь реально проработаны дети, причем, заметьте, у нас не просто, как, в, получается, в обычных холд было была вот эта вот хрень, где с попали дети, там просто мальчик и девочка, у нас реально разные дети. То есть, сосед крадет разных детей. Мне еще нравится то, что на фоне включен свет в домах, типа, тут живет кто-то, а не пустая территория. И ты тут стоят у дома соседа. Дом сосед, по-моему, не изменился. Модельки очень прикольные, на самом деле, мне прям респект им за это Я, конечно, понимаю то, что они взяли а, две модельки разные Ну, типа из Хэллоуна игры этого вот, Челика, не коротко. И модельку но это выглядит прям обалденно Прям респект, уважуха, парни а, Что я еще могу сказать? Ну, здесь звуки прям обалденно диграфон да мне реально нравится То есть механика, я как понял, осталась та же, но она более доработанная будет Единственное, что я сначала не понял, это дом соседа или музей, но мне кажется, что в музей, потому что обычно в музеях такая всякая хрень бывает. Сосед у нас, получается, будет обитать в музее. И я как понял, а, смотрите, ему добавят новую механику, потому что он будет ходить и делать какие-то вещи. Вот, например, он будет стоять, чинить машину, я не знаю, чем-то заниматься, там, вот как, поним, понимаете, как его, <laughs> понимаете, блин, как вора, вот, яблоко когда подкидывал. Сосед будет, например, делать, ну, тоже какие-то различные движения, вещи и так далее. Ворон там чинил что-то, он будет машину чинить или что-то такое. Вот этот вот момент с его ложкой, который он сейчас вот поставит, это очень интересно. Это получается, мы можем ему как-то портить жизнь. Обожаю это. Будем людям делать. Мы будем воровать у него различные вещи. Кстати, не понимаю, нахрена он с собой в ванну таскает различные предметы. Но не важно. Все, в 2021 году, ну скоро должна выйти его имбертва. Надеюсь, мы ее скоро увидим. С вами был я, Авуль. Всем удачи. Всем пока.